Интернет-телеканал БИС-ТВ. Вся информационная безопасность на вашем экране. Повышайте свой профессиональный уровень. Слушайте лекции по кибербезопасности, а также доклады и дискуссии с ключевых конференций. Знайте рынок информационной безопасности в лицо. Смотрите ток-шоу, игровые форматы и интервью с российскими и зарубежными экспертами. Держите руку на пульсе событий мира и ИБ. Вас ждут обзоры мероприятий, репортажи и тематические сюжеты бис освещает актуальные новости и производит качественный видеоконтент, сотрудничая с ведущими компаниями. В эфире канала вы найдете эксклюзивные материалы с ключевых событий отрасли – Уральского форума и СОК-форума. Будьте в центре внимания вместе с БИС-ТВ. БИС-ТВ – фокус на безопасность.